В этом видео вас ждет. Жень сестру. Всем привет, это канал Акстар, и сегодня мы будем играть в песню в одной струне. Эти видосы уже были, как видосы удалили. Поэтому еще один видос по одной струне, но с другими песнями. Привет, человечество! Меня зовут Ярослав, его зовут Акстар. И, короче, сегодня у нас новые песни, великолепные на одной струне. Мы помним, что под предыдущим роликом ты, на самом деле, набрал дофига лайков. Да, и мы такие, типа, блин, на одной струне снимать, ну, зашкварно, он ну, совсем, ну, какое-то говнище. А потом такие подумали, блин, но ну, все-таки ты набрал, он там было 15 тысяч лайков. 17 с половиной тысяч лайков. Короче, давай попробуем под этим роликом набрать... 10 тысяч лайков. ...миллион лайков ну, 10 тысяч. Ну, ладно, миллиард лайков. Ну, ладно, 10 тысяч. Давай, наберем, есть 10 тысяч, наберем, выпускаем следующую часть. Ха! Пиши в комментарии, чье выступление тебе понравилось больше. Хватит разговоров, играем. Ха! Ладно, выступаю тебе. Давай, меньше сыграть это Раньше сыграл. Неужели? И, между прочим, это 29-й дубль. Ну, ребят, в первый раз сыграл он все обманывает. первый раз. Ха! Не то. Потому что моя. С первого раза, ребят, с первого раза. Смонтирую я не... так, что будет в первого. А в конце вообще полный говно. либровизация от ярика. Вспомнил. <utter Spanish> <minor complicated lava> как я с тобой вообще дружу? Почему я думаю, ты не заметишь? Почему две струны? Я думаю, почему две струны? Давай еще раз, я еще раз. Это было надо, кстати. Ну да, слушай, разница большая. А, да, я не хочу больше ну, троять разбор на одной стране, говно какое-то. А мне нравится. Десять тысяч человеков, третья мне часть, вторая, вторая часть. Надо. слушай, мне уже плохо, я уже, не надо, да? Когда Ярик себя, себя чувствует плохо, мне хорошо. Не Ставьте лайки, херой, подписывайтесь а херой, на мой херой, канал, херой, подписывайтесь на канал это, Ярика. С вами были Акстар и Ярослав Сафронов, Ярик Сиботворец, композитор композитор, слой. А я могу театракан свой включить. Пиар-тракана. Всем пока.